Всем привет, дорогие друзья, с вами Анна, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть в My Fishing Club. Ну, в принципе, это как всегда. Я забыл фразу, которую должен сказать. Ну ладно, похрен с этим. Приступаем к нашему сегодня. Ну, ты... ну и сегодня мы будем ловить такую рыбу, как угорь или угорь обыкновенный, как у нас в игре. Написано это просто-напросто «Уголь». Да ладно! Да Стоимость ладно! Будем ловить угряд без прилова. Будем ловить его на холодном озере. Стоимость поездки туда 330 серебра. Необходимый разряд 22. -й. Погода там где-то приблизительно от минус 5 градусов до, ну или как сказать, от 5 градусов до минус 5 градусов. То есть там вполне себе так холодно и Тепло. Прицел... Вот это поворот. Насыщенность рыбы там 80 процентов, что говорит очень большая насыщенность рыбы и загрязненность 4 процента, что говорит очень маленькой загрязненности водоема. То есть посмотреть, если другие какие-то водоемы, они будут гораздо загрязненнее, чем этот. Есть, конечно, еще менее загрязненные, но все же их намного меньше, чем загрязненных. Это в принципе чистый водоем. Так, снова, ну, естественно, я вам, как уже сказал, мы будем ловить угря обыкновенно я вам уже расскажу, когда будем на месте ловли. Приступим. Вот мы, естественно, на сейчас вам расскажу о снастях, какие снасти будем с вами использовать. Мы будем, естественно, с вами использовать удочку под названием Хакас У-один. Выдерживает она шесть девятьсот килограммов, 6 килограммов 900 граммов. Катушечку мы будем с вами использовать MR7000. MR7000 так можно сказать. Выдерживает это катушечку у нас 5 килограммов 200 граммов. Лесочку мы будем с вами использовать Extra Line S, которая выдерживает 7 килограммов 100 граммов, но можно использовать, в принципе, Master L, который выдерживает 5 500 килограммов. По Поплавку мы будем с вами использовать очень легкий поплавок, то есть у нас в нашем преимуществе поплавок из пробки, фаворита и еще вот эти три светящиеся поплавка, а больше у нас в принципе с вами нету поплавков. По по ну, практически любой крючок, который вот выше вот этого. Ну, как сказать, ниже этого крючка Меньше То есть, то есть мы используем сейчас с вами крючок Номер 4.3 Который выдерживает килограммы От 300 до 53 килограммов То есть специально я выбрал такой крючок Который более большой И будет ловить более крупных угрей То есть можно использовать вот, вот эти все крючки по сути Потому что угрей где-то около до 4 килограммов ключок из этих используем но ни в коем случае не ни в коем случае не висит 4 потому что если взять уже 51 1 ключок или уже 8 килограммов уголь до 8 килограммов не растет просто-напросто не растет но ну, естественно как всегда я вам уже сказал он на живке это сыр и про стоимость и опыт я вам скажу чуть-чуть позже то есть стоимость и опыт самого угля Есть же первая поклевочка, ребятки. Ну, это, естественно, как всегда уголь, потому что тут ровно, что нет. Уберем на три звезды. В принципе, кстати, они все вот такие вот и попадаются на три звезды. Меньше вроде не попадается с этим крючком, но и больше все-таки тоже трудновато поймать покрупнее. Хищная рыба может быть трофеем 400 килограммов. То есть уже на 8 килограммов крючок просто на к не пойдет. Так скажу, вижу, да, не... Стоимость да, Вот приблизительно, я вам говорю, приблизительно, потому что в четких цифрах я этого не знаю, я не спрашивал у разработчиков ничего. Сам при догадках немножко распознал их не цифры. Стоимость... Блин, хотел сказать, что тут произошла поклевка, но еще страшно. Стоимость у нас от 100 до 820 серебра. Это с учетом VIP. И трофея, вроде бы, если не ошибаюсь. Или только с учетом трофея? Нет, это вроде бы, ребятки, это не с випом, это с учетом трофея. С учетом трофея от 200 до 800-200 -80 А с еще больше будет стоить. Видите, опять мы звезды. От стран у вас Ладно, в принципе, я вам рассказал о как поймать. Сейчас скажу, сколько еще опыта дает наш с вами уголь уголь дает приблизительно от 28 до 46 опыта за. Я делал без просто с учетом 100 820 серебра стоит. В принципе, вполне себе неплохо тур. Так что ребятки. Действуйте, ловите. Угорь бывает частенько на заданиях. Ловите. Буду вам наверное. Если хотите, какие-то вопросы задавайте. Пишите это все в комментариях. Можете писать это мне в ВК. Можете писать это в Телеграм-канал. Да, можете писать это Куда, вы... в куда угодно, куда хотите, куда и пишите задавать свои вопросы, какую рыбу еще сделать без трилола Ставьте свои большие пальцы вверх С вами был Дэн Хай, всем пока-пока